Ох, так, я уже трансформировался. Идем до викинга, Давайте ему башки. Кофика, она теряет талисманы. Так, спит уже, наверное. Подъем. Алло, что спишь? Эй, пойдем. Спит. Ой, привет. Чё у тебя? Язык проглотила? Наверное, бывает с утра я тоже ни с кем не разговаривать, когда приспать. Да-да. бы -да. бывает. Так, Вика. Что тебе? Дай поспать. Сегодня выходной. Так, что мне надо? Ты куда? Тело талисман. Ну куда-то вон, ну туда. Куда вон туда? Ну вот где-то, ну где-то где-то там. Где, где-то там. Ну где-то там. вот Ну тут, там, там, везде. Он везде. Все, не мешай мне спать. Где он везде? Тупая. Где талисман? А -а -а -а. Ну везде, ну тут. -то. Ну может там. Ты потеряла талисман. Ты... Нет. Я же говорю, же он у меня в полочек тут А где он тогда, если ты не теряла? Я ему Хлоя дала, да, все. А меня... зачем ты дала Хлоя? Она меня попросила. А если я попрошу прыгнуть с колодца, ты тоже? А где тут колодец? А я посоветую сейчас на ему строителей? Давай. Могу крыши Мужу крыши своему крыши. давать будешь. Могу. Так, Могу сюда иди, Вика. Могу с крыши спрыгнуть? Вика сюда. Ну, Сюзан спрыгнула, ладно? Подожду ее здесь. Тупая. Тихо-тихо, девочка, не давай меня, девочка. Так, Немного... Вика. Отойди. Ну-ка, за мной, Вика. Где ты, Вику, видишь тут? За Вика. мной тебе сказал. По тихой грусти. Нет, У это... тебя одежда, как из пумовики, мистер Пак, тебе кто-нибудь об этом говорит? Ты видела свою одежду. Ну, Вообще. короче, гов гов так, Знаю, говорю, где кольцо. Где? Кольцо, вот смотри, вот идешь идешь по травке. И вот На него натыкнешься. Mm -hmm. А точнее, иди по тихой грусти. Вот по тихой грусти. Вот, идешь и грустишь, и найдешь его. Все. Не жде спать. Так, ты обнаглела? Ты потеряла талисман. Что не говорит, где он? Да, я не потеряла его. А где он? Ну, то есть я шла-шла-шла, в колодец упала и память потеряла. Угу, шла шла А где колодец ты нашла? Покажи-ка мне колодец этот. А, пошли. Может, я его и там, кстати, и выронила. Ну да, его там уже в колодце подобрали. Ой, а-а-а, я щиханул. Щ... А, а, а, апч... Пошли, обчихалка. Короче, смотри. Смотри идешь вот бежишь, я вот так бежала, там, видела своего лучшего друга Адриана. Угу. Вот шла-шла-шла, хотела пойти его обнять, и такая, опа, и... все хорошо. Так, домой, потихой грусти. Так, пока несем Вику домой. Ой, ой, ты кто такой? Начнулась. <звук> это ч не знаю. Че это чемодан? Че это за пищало как резан? Ты ты подобрал вот эту фигню? Ну-ка скинь мне. Nee. Ну-ка, скинь, я тебе сказал. Погоди. Ну-ка скинь, давай, тебе сказал. Ага, мы отдадим владельцу потом. Встретим. Это чё? почему этого человека одежда как будто с помойки серьезная? У нее тоже... Одежда так, как с помойки помойку. сюда иди, Вика. Так, вы да, что на Вику быкуете? Вы чё, а? Вика, чё, пошли. Стану? Вика. Да. да я тут это за базар, пускай поясни, да? Гримза. Ты меня, водри... Ты чё, ты вообще? Гримза, болотная. Ты эту одежду поменяй. А, помойки просто. <смирает> <смирает> Я вижу. Так, ну-ка выметайся отсюда. <смирает> выметайся. Так, Вика в комнату в свою. Так, выметайся, ты сказал. Нарвался каких-то алкашей мирных. Так это что такое а -а -а, привет. Ага. привет как я здесь оказалась я не знаю, что прошла проход тайный. я не помню что я не помню что это за место так... что-то помню что-то припоминаю но... но прям вот, вот это... что-то здесь ходила и потом почему начала. здесь блестит Блесит? как здесь листа а а, -ар. а, -а, -а. Мечна, смотри мечна. здесь вот мергает она Блестит, да, блестит, да, да. блестит, Джейфри, да, да. а, а, а, а, Может ты куда-то его положила? Давай посчитаю твою комнату. Так здесь да нет. Да у меня тут три квадратных метра, куда ему положить? Так, может в холодильник ты, может тупая. Но здесь нет. Я знаю где оно. Я знаю где оно. Это что за сундук? А это сундучок, не знаю. <связывая> Ману, боже мой, но ну, здесь ничего не может быть. Может, здесь? Я знаю, где, но иди в комнату Дриана. Боже, отвлекаешь меня? Короче, оно тут-то. А. Ну, Ну, оно где-то здесь. Давай сломаем и дом. Я тебе сломаю. Ну, его дом так. не надо думать. Вот, открой этот сундук. Скажи пароль его. А я откуда знаю пароль? Вот эти вот кнопки мне всегда казались подозрить. Он украл мое кольцо. Уже. Так, занять. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Оно ничего не работает. Но если мне понадобится, ты знаешь пароль. Нет. Ты только что его открыл. Это не я. Это что такое? Так, иди отсюда. Тихо, грусти. Ничего. Да здесь нет, ты меня обманываешь, Карагаста. Да нет, но тут я обещаю, я же смотря. На так. Это... Ну вообще смотри. ну тебя, типа, ну бывает тут, тут вот потихоньку. А это... да, пустой сундук. Да, да, пустой. Верни ковры. А да. А тут внизу. Не звони гости, заодно он тебя кастритирует. Отстаньте а, от него. Вика, в, этот... в дом. Он Вика зашел зашла. Этот... Он сюда зашел, что он ты там сюда нашла, зашел. показывай мне. Я? Я ничего... Вы че, тут вообще... Кстати, держи этот твой ящик. Мы нашли его на улице. Да, Отдай. Свои... А человеку в зеленом. Так. Ну-ка, что ты там нашла, показывай ка да, мне. Показывайте, называю. сказал. Показывайте, сказал. Ты нашла. Ты сказал, показывай. Подожди, я, я, я вспомнила, нет, кольцо. Нет, я тебе сказал. Посмотри, что что где нашла? Где показывай. Вспомнил, кольцо, а с... С... Вот. Не вари. Вот. Вот, смотри, у меня ничего нет у меня. Ладно, я... показывай. Иди домой Я смотрю где кольцо. Смотри, вспоминаю, мы всю хронологию действий. Я бежала, бежала, бежала. Ты мне бесишь. Бежала. Бежала. Да мне хоть ты споткнулась. Бежала. Вот я опять бежала. Ну еще раз бежала, так колодце подходила. И вот такая... И че? Я вс ⁇ где кольцо. Где? Выбирайся отсюда. Я тебя! Где кольцо? Говори быстро. Ну-ка, говори, что ты там нашла у себя в комнате? Я ничего не нашла. В том сундуке, ну-ка, не... быстро сказал. Там был пустой. Не ври. Как может быть там? Говори, я тебе сказал. <смех> Вообще, не понимаю, не так, я тебя сейчас обездвижу. Используй пчелы И я ну... обы... обыскаю тебя, обыскаю. Я, покажу, где кольцо. я тебе сказал, показывай, что было там. Я тебе покажу? я, потому что... Ты про какую-то комнату? Показывай, что было там, в том сундуке. Я не верю, что там было пусто. Я не помню про какой-то сундук. Вообще, я не понимаю, о чем ты. О чем ты? Я осуждаю тебя. Куда полезно? Показывай. Я буду держать. Показывай. Осуждай, мистер Абак. Осуждай. Осуждай. Хватит. Какой-то сундук. Я сейчас у пальца память, память опять потеряла. Я ну, я свонила где кольцо. На, девчон, все, я тебя сожгла. Поговори, что там было в том сундуке. Ты мне не договариваешь. Так все. Я забрала, Пошла, я тебе сказал. Да, пошли, я похожу, где кольцо. Весишь меня, тупая кучепатка. Я тебе сейчас. Так, больше я тебе кушаю, талисман вообще не доверю. Кушаю, мне без разницы. Быстро! Ты теряешь мое время и свое, мое дороже. Своё? Тебе ничего не платят. Быстро! Ротка. Мне без разницы. Все, не мешай, не учи ученого? Ты? Одежду. Я бы сказал, кто. Я но не буду не говорить, поспор. кто. Где кольцо? Смотри, короче, где ювелирка? Да? Я проснулся. Я проснулся. Да! Быстро! <свят> так, я, я сейчас призову кольцо, кольцо, раз ты да. его нашла. <свят> нашла. Короче, оно лежало, вот тут оно лежало. А где кольцо? Тут есть кольца. А? Вот кольцо! А кольцо я нашла, вот. Так, сдавай мне его. А зачем? Мне посмотреть надо, удостовериться. Нет, вдруг. Вдоль... нет, это вранье. это камуфляж, мираж, ну-ка Пока... ну -ка, дай О, мне, ты сказал. А, а, придет меня, вообще это я, я ливенуар, я леди-ночь, а вы, люди, вы, блинчик на блюде. <сário> так, <сário> ты блинчик на блюде, офигела? <сário> <сário> блинчик <сário> ты я на... дам влага. Ну ладно, кому я доверил талисман, просто портит репы. Ладно. Чуть-чуть. Ну ладно, потом чудесный сила все исправит. Ну, потом Дорогие. просто мистер Бак заберет за рессуна, но какой-то бесполезнейший... О, у дебилки. Славочки. мне надо трансформироваться, Дорогие. и устал с этими балбесами бороться. Дорогие. Почек. Почек, дебил, Бочек, Это что? А -а не понял. Я не воплощаюсь. А так, так, ну, я тебя отвечаю. Я не могу. <свят> Тебя. Короче, один. боже я продала свое ювелирное кольцо. Я продам твою левую почку. пойдем. Так, я знаю тут хорошего хирурга, и, и все на свете. За мной. Он как раз срежет почки и продает их. Пойдем. Я порекомендую твою, скажу самое здоровое. Живем бедно, как бы Викина твою А еще он вырезает сердца, да. Твое сердце как раз пойдет для моей я собаки, которая жить. умерла. Вот здесь все будет. Прям на полу ложись. А где доктор? Он скоро придет, скоро придет. Ложись. Давайте я вырежу ей желудок. Конечно, ложись. Давай, я... Я про... Я про... Я... Я... Ладно, все, ее на... психушку надо. Ее надо в работать. психушку. Стой, ложись, я сейчас тебя быстро разрежу. Ее надо в психушку. Ну а на этом я будем заканчивать. Не Если не вы в в вол... в ссылке, подписывайтесь я... на мой канал. С вами был я, Все, Румикс. Заходите в мой телеграм, телеграм, качайте мой мод и ждите новых обновлений двадцатого сентябрь-ноября, да? Ноябрь же следующий Да, ну без разницы 20-го. Всегда будет 20-го числа. Максимум это 28-е число. Поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал. С вами был я, Всем удачи и всем пока-пока.